Вах-вах-вах, это вас ген говорит. Я слышал на ютубе сейчас та же алгоритм, шмал Артом-то сам тяжелый. Не надо, короче, все утилят. Ежи. Поэтому надо поставить лайк на это видео. Комментарий чиркануть и досмотреть его обязательно до конца. А то ютуб бабу не хорошо получится, мать святое. Делай все это да, потому что я слежу за тобой, будешь плохо вестись себя попа арбуз ставлю. А еще подписывайся, короче, на мой канал Вазгин, Вазгин ты. Вазген, ты что тут делаешь? Слышь, это мой канал, это мое видео. Ты чё тут забыл, дорогой друг? Давай-ка ты там своими делами займись какими-нибудь. Да, машину помой там, я не знаю. Попу под мой грудь побрей, наконец <клёх> Битва с подписчиками, шестой выпуск! Всем респект, братва, с вами радио 120 гигабайт, это шестой выпуск битвы с подписчиками, не буду больше говорить, в чем фишка битвы. Если вы еще не смотрели ни одного выпуска, обязательно посмотрите плейлист в описании, и, конечно же, как всегда. Мы, пожалуй, сразу же начнем, и я хочу поблагодарить Валю за эту прекрасную заставку, которую она сделала, потому что сам я, конечно, бы так сделать не смог. Это была ее инициатива, она просто мне кидает, смотри, что я сделал, я говорю, ни хрена, вот это вообще маза. Это никак не влияет на результат того, кто победил, а победил у нас тоже. Валя, это не я решил, это вы сами решили, да, в комментариях посмотрите, сколько их было, целая тьма, комментарии были за Валю, оно и понятно, потому что Валя очень сильно постаралась, Валя сделала супер качественные мемы, сделала их в огромном количестве, то есть дела еще помимо качества трудолюбием, ну и наконец они были смешные, понимаете, я не могу все мемы показать, которые сделал Валя, потому что их целая тьма была, но вот, например, вот этот классный. Не пр순аяд Workers Чувак это просто великолепно, Валя. Так что у нас Валя, конечно же, получает от меня подарок в Стиме. Естественно же, из списка желаемого потолочек 2 я играл. Замечательная игра, давайте ее презентуем как раз для Вали. Валя, это было ожидаемо. Поздравляю! Магражир 120 ГБ. Втарина номер раз, но я считаю, что одного подарка за... Трудолюбие и, конечно же, за великолепную заставочку недостаточно, поэтому будет еще небольшой бонус для Вали Суара. Ну что ж, победитель награжден, приз отправлен, мы можем наконец с вами переходить в специальный канал на нашем дискорд-сервере, который так и называется "Битвы с подписчиками". Именно туда вы кидаете мемчики, на которые я реагирую, ребята. Приходите на наш дискорд-канал, а также не забывайте подписаться на нашу группу ВК, подписывайтесь на мой инстаграм, а еще я создал телеграм канал Ссылочки на все добро в описании, там же ссылочка на рассылку, ребята. YouTube перестает высылать уведомления, если кто не видел мой подкаст, обязательно посмотрите его. а Мы наконец уже начинаем, погнали. Вот, собственно, наш этот великолепный канал на нашем Discord-сервере. Ребята, не забывайте, вступайте, обязательно участвуйте в битве с подписчиками. Победить можно и с самодельными мемами, и с обычными мемами из интернета. Все приветствуется. Жестко респектую вам за активность. Спасибо большое, что помогаете мне делать такой великолепный формат, который нравится вроде как и мне, и вам. Это великолепно. А теперь погнали уже мемчики, наконец смотреть. Первый мем Коля Коли Элтарин на коубе, конечно же. Давайте глянем. Не тряси бабло в на квартале, и твою маму тоже. Не волнуйтесь, эти деньги все равно не ее. Кнопа. Пиписька грустит и что с этим делать. Это реально такое видео есть? Пиписька грустит и что с этим делать. Возможно, полезная информация, между прочим. Да, это видео правда. Оно действительно есть. День. Собственно, этот вопрос можно было бы сформулировать, конечно, и по-человечески. Если автор классного вопроса считает, что именно в таком формате я не было его составить, почему, я должен ломать книги. Как я понимаю, на этом канале можно за деньги заказывать консультацию, кто-то заказал консультацию по поводу его грустной пипички. Обязательно после этого видео я посмотрю. Не забывайте, я уже не молод. Поставь болгарскую клавиатуру, и я печатал это три минуты. Или коротко о том, как наши родители видят клавиатуру. На самом деле это распространенная тема такая, что если ты поставишь, например, польскую клавиатуру, у тебя будут некоторые буквы местами поменены. То же самое касается, если ты французскую поставишь. один раз случайно включил французскую клавиатуру и заколебался. Думаю, что за хрень, почему я печатал, у меня какие-то другие буквы выпадают. На немецкой клавиатуре тоже некоторые буквы местами поменены. Так что я, в принципе, тут не удивлен. Наверное, болгарам так эм, удобней. Простите. Начало хорошее, Настя. Очень обидно. Что он делает? Что такое, ч он делает? твою <свист> Это даже не мем, что это за потом я не понимаю. Алло, не надо, не надо вот этого всего, вот этих скримеров, да. Давайте оставим это для хоррор-стримов. Зачем вы это делаете со мной в битве с подписчиками? Нам тут смеяться надо, а не пугаться. Кстати говоря, а может нам попробовать сделать что-то такое, типа испугай стримеров, будете кидать туда страшные видочки, а я должен их испугаться? С другой стороны, если я буду знать, что они страшные, и я не испугаюсь. В общем, напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Сару на коленке, когда Артем ждет лайки на стриме. О, это сейчас очень актуально. Эра актуальна сейчас очень. <свят> что это за рожь, где, где ты ее взял, Урайт, right, что за хрень? <свят> Великолепно, опять самодельный мем, опять очень годный. Урайт, right, красава, лайк, like, ребята, не забываем голосовать, кстати говоря. Сначала не понял, а потом как понял, снова куб от Коли. Она моет бензином. <свят> Я сначала тоже сидел, думал, говорю, что происходит вообще? И что такое? Ну, он мой моет она тачку. А потом я как понял, что она моет ее бензином. Возможно, это жена какого-нибудь нефтяного олигарха, которая, в принципе, моет машину бензином, ну понимаешь, типа как э, дура она, ладно, короче, я не знаю, как ее оправдать. Так, Димон вернулся, молодец, здоровый, красивый. Давайте посмотрим, что за мем он скинул. Я тебя ведь Еще раз позвонишь. Я уже договорилась, за тобой едут. Твои родители мертвые. Еще с начала 2000-х эти э, великолепные, агрессивные бабки дико доставляют всегда. Между прочим, когда я был маленьким, глупым, негодяем, я звонил одной бабусе и доставал ее. И у меня даже, по-моему, где-то сохранился пранк, который мы записали с другом. Вот он! Я его нашел! Это я! Не надо нам картошку. Докупить картошку, бабуя. Хороший, да картошку, бабуля, хорошая, картошка. картошку. Это начало. Причем. Да, мой друг прикладывал к микрофону телефон, естественно, он его держал, и меня слышно через телефон. У него два телефона в квартире было. И это его великолепный смех. Он, кстати, к нам иногда на стримы заходит. Сережа, его зовут Нижневартовский живет. Я реагирую на собственное дерьмо. Надо его смех на донат ставить однозначно. Послал меня нахуй. Ну вот таким делами занимался я, когда был молодой, красивый и худой. На самом деле, я не помню, был ли я тогда худой, не факт. Мальчики, когда в игре есть возможность строительства, я построю копию Эйфелевой башни. Мужчины. Это унижение троллей. Господи, Вальхейма. Я перестал в него играть, потому что он слишком много времени забирает. Великолепная игра. Смотрите, какие возможности есть. Воспитательница. Кем ты хочешь стать? И я, священником, воспитательница. А как будет называться твой храм? Название Белодрому для монашек. Белодром для монашек? Страхмонах. Благодарю. Давно не играли мы с вами в Джек Бокс. Надо бы, наверное, когда-нибудь вернуться. Егор, видимо, специально, большой поклонник этой игры. кидает такие мемы. Ладно, я запомню. Можно ли произносить N-слово, если ты не черный? Если кто не знает, что за N-слово, это слово ⁇ Книга без буквы К ⁇ Ни в коем случае. Нет, никогда. Нет, нет, нет, нет. Нет. Можно ли чернокоже произносить N-слово? Книга. Я запихаю это слово, чтобы Ютуб меня не, так сказать, оттарабанил туда, куда мне не надо. В последнее время он большой любитель это делает. Морда вся в белом, нараспашку рубашка, из клуба выходит Кокосовый Пашка. Кокосовый Пашка, Вот! Вот, Дядя Ваня, огурчики по-берлински. Правда, на самом деле, надо, чтобы это были корнюшоны. Но мне это нравится. Солик, молодец. Несмотря на то, что мы тебя забанили, ты забанен на основном канале второй раз. Зачем правило дурак нарушаешь? Такой хороший мем скинул. Помянем. Йовый скетч номер 14. Валя возвращается. Если бы эту тетрадь нашел кто-то другой. Я в аниме! Я в аниме, бэйби! Я хочу аниме, где я главный герой. Это великолепно просто. это просто идеально. Тетрадь смерти, сука. Ты лучше сюда не попадай. Освободить от них мир. После этого жизнь всего человечества станет гораздо лучше. Все верно. Как в тему? Абсолютно про наш канал, ребята. Забаним всех ублюдков, сука. И будем наслаждаться обществом прекрасных, умных, великолепных людей, которые меня любят. Валя, как всегда, высший класс и лайкос. Кого-то напоминает. Эта белка-альбинос каждое утро приходит к нам э, на крыльцо, оттрет свои соски и просто сидит и пялится на нас. Как не избавиться? Чего она от нас хочет? Надо перестать ей донать, чтобы в рулетке больше не упадало. Мне можно продолжать донатить, еще? Я готов тереть свои сески перед вами, сколько вы хотите. Скейч 15. Вы же не ожидали, что отвали будет всего лишь одно видео за выпуск. Стример рванулся. Это донат. Это гифка на донат однозначная просто. О, вот это великолепно! Это идеально. Валя, нам надо клип вместе снять. Это просто охуенно. Безоговорочный лайкос пусть это даже и не мимасик, но как всегда, великолепный, отличный, качественный главное креатив. Любой главный герой игры с открытым миром, когда видит убитого врага. Не, конечно, но тебе оно уже э, без пользы. Это факт вообще. Жесткий. Я всегда все снимаю, забираю. Либо на себя напялить, либо где-то кому-то продать. Не забывайте, мой ник мародер. Плохие парни не смотрят на взрыв, ибо проседает FPS. Здесь должен быть Киберпан 1077, почему эту игру поставили? Что это вообще за игра такая? Как в такой игре можешь проседать FPS, чё у тебя блять, за компьютер? Ох, какая прекрасная, колоритная Глубина мадемуазель. Глубина влагалища бывает разная. Бывает лань сантиметров 12, 18 кобыла и 25 это уже слониха. 25 сантиметров влагалища? Ну что ж, можно хотя бы банку огурцов там на зиму хранить. Солдат показывает иранского мальчику, где последний раз э, видел его родителей. Чернуха опять. Ребята, почему вы такие злые? Я с вас Артем, смотрите, как его лайки списывает YouTube. На YouTube, ребята, сейчас проблема посерьезней. Обязательно посмотрите мой подкаст. Тю для Пашки, для Милашки. Тюль Пашки для Милашки. Тю для Пашки для Милашки. Я не знаю, сколько этих мемов в интернете уже с тем, что люди не читают вот так вот, а читают вот так вот. Я не понимаю, почему кто-то продолжает вот так вот. Странно. Писать. О, от скорнусами. Ни хрена себе, давай посмотрим. Как Артем раньше реагировал на донаты. <свист> <свист> Слушайте, нет, ну это нечестно. Нечестно. Нет, если сейчас вырываются, я тоже в шоке. ну камон. Это вообще все с одного стрима. Это монтаж, это монтаж, я не так реагировал Нет, мне не по***ть, я в сижу, понимаешь? Я в просто без ора, вот и все. Нет, нет, нет, Скорус, неправда Ну я ж поиграть хотел, сейчас же рулетка вообще будет вот реакция нормальная! Нормальная реакция, шовы! Сейчас же рулетка будет! Зачем? Нахуй так духа! Вот она реакция. Просто я охуел и не сразу отреагировал. Да, ну, естественно, я понимал, что мне сейчас придется полчаса рулеткой заниматься. Скоро он пытается меня клеветать, но лаки я ему сразу поставил. Какого вычлена персонажа вы вычвокнули? Твою девушку! Бадум! Отлично! Великолепно! Блокирование, разрушение, красноречие! Когда обкурились братишки и попросили случайного прохожего у вас... Ну, наркотики это плохо, может быть, эти ребята все еще там стоят? r 2 на x 16 гигабайт, 360 мегагерц, B550, M2 трабайт, SSD... 144 ГГц монитор 10Ti. И снова грустные мемы о современных реалиях рынка. Майнер, майнер, дурак, прекрати майнить, дурак, а иначе я засуну свой огромный кулак тебе прямо в пердак. Видео от Вали, которое не хотовый скетч. Это просто видео? Валя, это просто видео из интернета? Аж даже как-то странно. Ой! Господи, я надеюсь, мне оп это Ой. не прилетит. <реш> Немножко добреньких мемов о а нам выпуск. Еще одно просто видео от э, Вали. Что привело тебя сюда. Ты пиво. Пиво. Пиво, да не надо там думать. Пиво, пиво, пиво, пиво, пиво, пиво, пиво, пиво, пиво. Пиво. Пиво, пиво, пиво, пиво. Пиво. Только русский прочитает. Отпись. Что он пенис рисует? Он рисует пенис. Он рисует пенис. Это будет пенис. Это будет пенис. Видео идет одну минуту, один секунд только прошло, но я уже знаю, что это будет пенис, потому что это пенис. Это пенис, это пенис. Это пенис. Это пенис. Поверь мне, Карлсон, не в сиське счастье. Ты что, с ума сошел? А в чем же? В жопах! Кстати, вы за за жопу, Пожалуйста, напишите в комментариях, очень важно ваше мнение. На комментарии продолжается, видео к видео, несмотря на то, что они больше его не это Артём, зачем это надо? Так, от Настя видосик, опять, конечно, из -а. ТикТока. Ну, Там опять АП музыка играет. Влад из границ вернулся. Алло. Алло, любимая, это с Владом? Любимая, я же тебе говорил, что я с Владом. Посмотри направо. Направо, зачем? Да ты не так, все поняла. Владос, из-за твоей новой внешности я со своей расстался. Лучше, чем только очко от Неожиданно, неожиданно. Вот это зачет. Я думал, что это какой-то очередной голимый типа, социальный ролик с ТикТока. А это практически новый номинант на Оскар, я считаю. Современные игры. Умер. Ничего страшного. Сохранение рядом, а вторая до победного. ретро игры. Одна ошибка, и ты ошибся. Вы понимаете, что здесь должен быть не ворон. Здесь должен быть. быть мне кажется, и через 2000 лет, когда я буду, конечно же, дальше выпускать э, биту с подписчиками, я все еще буду вставлять этот мертвый мем. Я в четвертом классе, сразу три стула. Девочка, которая мне нравится. Странный ты в четвертом классе, братан. Между прочим, странным это считают. Только зумеры, настоящие бумеры, типа меня, прекрасно помнят фразу «Девочки свободны, парни остаются поднимать стулья». Извините, но у меня глупый вопрос. А нахуя птицы с юга возвращаются? Деньги, сука, закончились у них, все, бля, пожрали, отдохнули, загорели... Домой, сука, на работу засирать тачки. Все, ребята, закончились мемы. Респекты вам жесткий. Как всегда, жесткий респект тем, кто кидал мемчики. Особенный с тем, кто их делал сам. Это я всегда поощряю, всегда уважаю, всегда респектую. Не забывайте, ребята, подписываться на нашу группу ВК, на мой Инстаграм. Приходите на наш Дискорд-сервер, участвовать в битве с подписчиками, конечно же, которая не останавливается она и сейчас идет. Ну и, ребята, телеграм у нас появился. Telegram ссылочка на все это добро в описании. Обязательно подписывайтесь, потому что скоро уведомления от YouTube не будет. Не забудьте посмотреть подкаст, пожалуйста. Кстати говоря, сегодня я пил не воду, сегодня я пил овсяное молоко. Если вы думаете, а как овес может давать молоко, я понятия не имею, но это очень вкусно, кстати говоря. Жесткий респект всем тем, кто досмотрел видос до конца. Поделитесь им обязательно с друзьями. Не подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Приходите на стримы, пожалуйста. Очень плохо с онлайном. Очень плохо Плохо. С лайками. Очень плохо. Совсем сейчас на Ютубе, только на вас надежда, которая еще меня смотрит. Все, всех обнял, приподнял. Ждите следующего выпуска. Приходите на стримы. Ну а на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!